А вы испытывали это чувство, когда просыпаешься счастливым, потому что новая квартира радует глаз, когда и в мыслях нет пропустить тренировку, потому что фитнес с бассейном прямо во дворе, когда не нужно никуда спешить, потому что все необходимое рядом, когда придумовая территория словно парк, потому что благоустройство и озеленение продумано до мелочей. Жилой комплекс Южный Квартал – то самое чувство. Инвестиционная компания развития представляет жилой Комплекс Южный Квартал. Все квартиры уже с ремонтом. Будь в центре преимуществ. Звони 8 800 77 55 345. Проектная декларация на сайте югдевисквартал.рф